Ну что, офицер? У нас тут, дела. У, У нас нас тут дела. дела. У нас Лестер. Лестер нас заждался, так что пошли, не будем этого старого человека заставлять ждать, что он там нам хочет сказать. О, отлично. Так, значит он нам говорит... Uh -huh. Подходы. Надо выбрать. You uh -huh. Uh -huh. Обман. То есть есть штурм на пролом? Есть обман. Like Где мы можем притвориться? Интересно. И он скрытно себя вижу. Uh -huh. Снизу. Uh -huh. Давай будем. Агрессивно, ограбленно. А он, -то... Даже, он и, даже про и... скрытность-то ничего не сказал вообще. Он сказал только про штурм. Или про скрытность он сказал, я просто просмотрел это. <laughs> Чё, хочешь агрессивно? Хочешь прям штурмовать? Оу, oh, yeah. Ну давай тогда, штурм. Да. Мог бы сам догадаться. Ага. Так, а чё, ух ё. Угу. Так. Mm -hmm. Так, член команды у нас тут есть даже. Mm -hmm. Угу. О, это будет очень хорошо. Среди них есть стрелок? Да. Cars, По идее, да. Водила еще. Хакер. Окей. Okay. Значит, нам тут, тут нужно посредством решить, что нам нужно будет выбрать С, в mm -hmm. стрелке, в водителе и в хакере. Хакер, естественно, у нас будет дольше держать время, которое мы проведем в хранилище. Водитель нас обеспечит транспортом, но стрелок нам даст оружие и при этом еще может чем-то помочь. Так, ну и получается, у нас есть еще дополнительные задания. Мы, кстати. Пока команду не выберем, мы дополнительные задания не можем выбрать. О, как? Yeah. А специальные задания? Они тоже заблокированы. То есть нужно именно выбрать команду. Ну, давай выбирать. Так, в стрелках у нас Карл Аболанджи. Он у нас дробовик может дать и револьвер. Ну, у нас еще полезное оружие, да? Mm. Так, винтовки у нас Густава Мота поставляет, разнообразные. Чарли mm -hmm. Рид у нас там фамасики, дробовики дает. О, Честер МакКой, он у нас дробаши и калаши поставляет. Фига себе. И доля он просит 10%, кстати. О, Патрик mm -hmm. МакКрири, он дает нам винтовочки и пулеметы. Слушай, мы неплохо так выручили чувака. И причем просит всего 8%. Неплохо. Слушай, я думаю, его и надо выбрать. Давай его и заберем, посмотрим, как плохо. Favor, okay? да, ли да, да. или нет. Mm -hmm. Ну, во всяком случае, оружие, которое он поставляет, очень даже интересное. Так, что касается водилы. М -м, блин, нужно какой-то транспорт подобрать, который будет более-менее быстрый. Но тут... Ты хочешь на мотоциклах угонять? Да можно, в принципе, и на них, но можно и на четырех колесиках. Да я вот тоже думаю, что нужно каких-то... О, слушай, а Честер Маккой нам может всякие джипы дать. Жабку может нам, кстати, даже дать. Слушай, я думаю, это хорошая идея. Он, конечно, 10% будет просить от доли, но зато машинки будут у нас прям очень хорошие. Единственное, мы сможем хотя бы до этих жабок добраться. Так, ну... Окей. Ну, по крайней мере, водителя. Менее. Пули привлекательные, Пули привлекательные. <риск> <риск> <риск> <риск> <риск> <риск> <риск> так, ну и хакеры, естественно. У нас тут, получается, Рикки Люкинс. Ну, все зависит от того... Опа, один у нас, кстати, скрыт. Интересно. Пэдж Харрис, она 9% просит. Но она у нас эксперт. Есть средний и низкий. Но я думаю, нужно эксперта нанимать, раз уж мы с тобой ну да, грабим да. казино, поэтому, да, эксперт. Okay, Экономия приведет к тому, что мы меньше всего сможем забрать. Да. Так. И, все. собственно, нужно нам будет к ним еще выполнить к каждому задание по доставке. Mm -hmm. Ну что, начнем тогда с оружия. Okay, uh, что у нас тут есть? У нас тут есть несколько вариантов оружия, not такие not как us. дробовик, It's например. Know, okay, well, хорошо, хорошо, Лестер, я умею читать. Короче, немаркированное оружие. Дробовик, пулемет. Что выберешь? Дробовик или пулемет? Наверное, пулемет лучше. Слушай, я тоже <с думаю, что пулемет лучше. Дробовик на ближней дистанции, а мало ли кого на дальней придется убить, пулемет будет тут как нельзя. Кстати. Фаворитом. Да? Так, ну что, я. Не маркированное оружие. Я не. О, меня выкинул. Наконец-то я вышел. Ура! Это хорошо. Так. Ага. Так, доберитесь до Клабхауса Пропащих, ёл-пало. Мы с Пропащими будем, что ли, воевать? Походу. Это будет весело. Но на таких-то то ой ой, ой, Дратути. Дратути, а чё такое? Да, Трафик? Да, тебе повезло проехать, а мне нет. Так что? Просто Ой. они прям вдвоем. Ну молодцы. Блин, не. Вот эту тачку, которую я купил я и оттингровал, я ее выкину нахрен и взорву <с после <с этого дела. Ну серьезно. Она вообще не управляется. Ну никак. Что ну, это жестер, за дерьмо такое? Жестер вроде как такой же, как и у тебя тачка. Нет? Да нифига Хотя я вроде как побыстрее тебя Но я может и раньше стартовал Вот честно Я на сайте посмотрел кстати, Именно там где покупал Legendary Motorsport Что это все таки за тачка Гибрид или электрокар Написано что электрокар Откуда этот долбанный звук Откуда этот долбанный звук двигателя Вот я не понимаю Ой, ладно, Это надуло. Ну конечно, а как иначе -то? Слушай, мы так долго будем ехать. Да нет тут один кеме. А, ну хотя да, мы уже почти доехали. Было пять. Слушай, а ты меня стремительно догоняешь? Ну, не знаю, я бы не сказал, что ну, прям достаточно, достаточно. Ну, немножечко есть. Ну, сейчас еще сильнее догонишь. Так, слушай, я думаю, надо будет как-то осторожно это все делать. Эм, они уже подсветились. Ага, они уже подсветились. Я спрячусь за тачку. За вот эту тачку. Так. Надо что-то найти. Такое прям убойное. Убойное? Так. Ах вы засранца. Так, а еще что, будут еще у нас? Живой? Да, он один там живой Все Отлично Так, что нам нужно делать? Войдите в клабхаус Ой-ой-ой, слушай Давай мы, пожалуй Броник оденем Да есть такое. Один сверхтяжелый. Так, я, пожалуй, возьму. Даже бронебойный пистолетик. Я даже иду. Ну покушу. что? Погоди, надо. Ну за... давай Закушай. покушай. Давай, давай. Я, пожалуй, тогда тоже. Так, а что у нас есть? Pissim-quiz у нас есть. Прям перед делом, да? Прям перед входом. Надо так, навест. и, пожалуй, надо выпить. Во, нормально. Все. Я затарился. Всем, чем надо. Так, надо пушечку другую взять. Ну, я вообще возьму пистолет бронебойный, так что погнали. Давай ко мне. Я взял. Ну и полетели. Фух, сейчас будет весело. Готовься. Угу. Готовься. Хе-хе-хе. Че? Ну? О, и сразу три, минус сброю налево. Откуда они стреляют? Подожди. А, я понял. Ух ты там еще есть. Да, да, да, я вижу. Так, Че? там один еще есть. У тебя там кто-то рядом. Девушка. Нифига себе. Кошка, а. Сколько у нее жизнь? Девять. Опа, кто-то сдох. Так. Давай так, попробуем слушай, туда ой. загренить. Ой-ой-ой, осторожнее, слушай. Едреть. им пофигу. Ну, не то, что О, пофигу. -то слушай, лучше... кто Тихо-тихо, лучше близко не подходить. Вон там может быть какая-то дичь. Угу. Так, ну-ка, здесь мы... А, здесь у нас... Неогородка, да? Так, так еще я бы одного я завалил. Так, слушай, может мы туда не пойдем? Думаешь? Короче, прикрывай Давай, меня. Ждите. Стой. Я сейчас вот так забрал. Ох, ты засранец. Я туда Я понял оружие. Огнем. Опа. Оружие огнем забрано. Огнем огнем. Погнали отсюда. Weapons, так, мы им туда забросил, Но что-то они все равно там Ну ладно, пускай будут живими Так, ой, нас тут встретят Я более чем уверен Так что Думаешь. давай, садимся быстрее Четыре километра с лишним нам гнать? А пишут, войтите в клабхаус. Подожди, неужели там еще одна есть штука? Подожди, а может там и есть оружие второе На Надо тебя Надо все-таки Давай, так, я надеюсь, смотри. Меня сейчас не прибьют, никак. Прибьет. А знаешь? мне получается доставлять надо. Ну не ладно, не. я тебя подожду. А, ты забрал что-то? Нет. Мне пишет, что украдите пока еще. Давай. Смотри, у тебя там должен быть на карте зеленый. Зеленый, метка. Да, зеленый метки такой с ящичком. Может у этих двух как раз там зеленая эта вся фигня. Сейчас я схожу, куда ты ходил. Так, тут Сейчас мы поторопились тузики меня тут фоткают что самое смешное я к тебе зайти даже не могу помочь нет мне кажется это у тех двух чуваков а те все сообщают что нужно украсть да ну да да вот она смотри там да есть там есть давай только осторожней Блин, он ну так да, стоял я и, так и думал. мои грены сюда вообще никак не Я не так и думал, приехали пропащи. Так, и они уже тебя щелкают. Да? Давай, поехали отсюда быстрей. Минус дверь. Ох. Да, да, да, есть такое. Поехали, короче. Нафиг отсюда. Можешь заехать покрасить? Ага, самое оно. Ой-ой-ой, ну, а ну, стреляют как, Стреляют Ты там нормально держишься? Да, я поехал Ть, Только сейчас я их, я их привлек И валю а -а -а. Смотри, а то могу помочь Я, нормас, я даже успеваю восстановиться в смысле восстановиться? По хпшкам у меня прибавляет. А, они тебя, они тебя бьют что ли? У меня было 50. Где ну давай, я подожду тогда. Они отстали, давай. так что гони. Гони. Если что, я тебя прикрывать буду? А если они спереди будут? Кстати, что можно вполне. Уже не хотят нас больше. Слушай, а я тебя догнать не могу, кстати. Ну реально не догоняю. Ага. Опа. Что ты там говорил, что их не будет спереди? Ну, я мимо них проехал. А ты решил повоевать? Ну, чуть-чуть. Ладно, я, пожалуй, поеду по горам. По долам. Сокращать. Зря я это сделал, ну да ладно. Ой, ладно, ой, опять. ой. Ты видал, да, они тут перекрывают просто. Так, ребята, я поехать. Оп. Давай. Да откуда там стрельба? валим. Все, поехали. Нам, в принципе, доехать-то осталось, совсем ничего. Mm -hmm. Вот ведь перестрелки, а. -хо как мы с тобой синхронно действуем-то, а? Прям вообще нормас. Ну да, только тормозить мы все равно не умеем, да? Ох, отлично. Oh, да. мы доставили. Да, отлично, оружие успешно доставлено.